Заказ на 108 баллов, сейчас мы посмотрим. Я думаю, ладно, зато есть на складе тушь для бровей, самый темный И цвет, через 7 дней все, что внутри, уже дезактивировано, не имеет никакого смысла. Я вот так подумала, может мне Арифлей лучше все-таки взять? Я говорю, М -м, как хочешь. Дорогие дорогие, с вами канал Просто о красоте, я Таня, мой заказ на 108 баллов, сейчас мы посмотрим из чего он состоит и конечно для тех кто интересуется какой помадой я накрашена, это помада с HD блеском, переливашка, красивые мерцающие звездочки. Если близко посмотреть, то прям ярко видно. На солнце вообще там сплошные бриллианты. А вот вот так вот издалека при вечернем освещении это просто шимит на губах. Это помада цвет Винные искры. Код этой помады в новой интерпретации, там черненькая, черненький футляр. 42-163, так что любите и заказывайте. Особенно в следующем каталоге будет фантастическая цена! А сейчас посмотрим на мой заказ. Значит, я сделала 88 баллов заказ. И так с грустью подумала, ну блин, нечего ну, заказывать. Потом... Я уехала на тренинг на неделю, понятное дело, вообще мне все как бы из головы повылетало. И только помню, что мне надо доделать заказ рифлейм, доделать заказ Арифлейм. А так как я все время путаю в арифметике все цифры, я, естественно, подумала, что мне надо заказ сделать на 88 баллов. То есть не 88, а до 150, там сколько-то. А что-то у меня цифра 88 отложилась. Думаю, да, блин, где-то надо на 80 баллов взять заказ. И вот вроде ни у кого заказы я не беру, потому что я в Киеве. Ну и как-то так. Звезды сложились удачно. И что произошло? Дело в том, что когда я поселилась здесь, в Киеве, да, вот я выбрала район, нашла квартиру, сняла квартиру, поселилась. Оказалось, через где-то недели две, что дочка моей постоянной клиентки, клиентка, которая со мной общается около, там, не знаю, чуть ли не 20 лет, но ну, может там 18, или 15 Дети как бы уже подросли. Дочка уже у нее там 22-23 года. В общем, чудодейственным образом оказалось, что она живет в соседнем доме. Представляете, на огромный город. Они переехали в Киев уже, ну там, года 3-4 назад. И мы, я вообще как-то с ними так вот совсем мало, совсем мало стала общаться. И так как-то не особо и стремилась. Все время занята своими делами. Она другими с делами это мама. И я как-то так иногда заказы завозила в Николаеве. Мы тоже жили в соседних домах. И тут я выясняю, что девочка в соседнем доме сначала подумала, вся семья или как это там... Оказывается, нет. Девочка выросла, и родители ей купили квартиру. И вот у меня соседка. И мы с ней стали общаться, потому что у нас есть другая общая тема, не косметика, но тоже очень трепетная интересная. То, чем я занимаюсь очень серьезно много лет, и вот эта девочка тоже этим занимается. Я просто думала, что она маленькая, и там медитациями, практиками трансформации своих напряжений, ей как бы, знаете, обычно это попозже приходит. А она вот как-то да... И в теме, в теме, она тоже очень рада, что я рядом. В общем, мы на эту тему часто стали встречаться. Хоть мама мне уже давно ничего не заказывала, но мы вроде как, вот, дочка говорит, мама, мы тут встанем, мы тут станем, мы тут встанем. И Алена мне пишет, да Таня, закажи мне бальзам для губ. Она, там, такой есть определенный бальзамчик у нас худенький такой, с белой точкой. Она его брала тоже вот всю жизнь, там, по 3-4 штуки, когда со скидкой берет и вот все время пользуется. Я говорю, хорошо, возьму. А мне это заказ надо на 88 баллов. Я ей пишу. Алёна, там еще тушь в каталоге со скидкой. Ну, я и онлайн-каталог сбросила, но, понятное дело, онлайн-каталог никто не смотрит. А через Аню я пыталась ей передавать каталоги. То есть я э, дочке это говорю, на каталог отдай маме, на каталог отдай маме. Встречаюсь с дочкой через неделю, через две, через три. Дочка на машине, значит, в эту машину я сажусь, поворачиваю голову на заднем сиденье, мой каталог лежит. Понятное дело, не до каталогов. Но я думаю, ну, блин, ну, ладно. Они пользуются очень дорогим всем, все они такие очень богатые. И я думаю, ну, может, там как бы другой косметик ну и вот наконец-то Алена мне пишет Дай мне этот бальзам Я такая, опа, думаю, классно 88 баллов минус сколько-то там уже хорошо. Уже что-то заказали, да? Туда-сюда я ей высылаю онлайн-каталог. Она, понятно, особо ни ответа, ни привета. Я ей пишу через несколько дней, когда вот сейчас вот делается заказ. Я ей пишу: Ален, слушай, там еще сейчас со скидкой у нас тушь для бровей. Ты тоже ее много раз брала. Она реально ее очень много раз. Брала. Тебе взять какую-то. Она, да, бери! Я говорю, какой там цвет? Я уже забыла, естественно. Она самый темный. Ну все, окей, тушь. И я ей высылаю фотографию в каталоге сыворотка с витамином С. Потому что нас сейчас со скидкой. И я ей пишу. Значит, Объясняшку, что это очень классная сыворотка Она обалденно Обесцвечивает пигментацию Я не знаю, есть ли у тебя такая проблема Я реально не знаю, есть ли у нее такая проблема Но просто сыворотка классная, по хорошей цене, вот и все И мне нужно 88 баллов Она мне отвечает, окей, бери Девочки и мальчики У меня в заказе три продукта Заказ на 108 баллов, 3 продукта, но три продукта дорогих. Я заказала бальзам для губ, его не было. Увы и ах, она сказала, бери по полной цене какой-нибудь возьми Я его заказала по полной цене, хотя скидка будет в следующем каталоге, но я так ну, думаю, со скидкой еще 4 штуки возьму, знаете. И его, короче, нет на складе. Я думаю, ладно, зато есть на складе тушь для бровей, самый темный цвет. Ну, давайте откроем, потому что я уверена, что на 100% откроет сразу. Она очень давно не брала, она любит. И она мне все разрешает, кстати. Маленькая, очень микро, видите, размерчик кисточки маленький. Ну, вот так вот как-то. Я не люблю тушь. Я из-за того, что она много раз у меня ее брала, я уже думаю, да что, чтобы за тушь? Я ее тоже себе взяла. Ну, так, мне не понравилось, я не стала. А вот она вот все, фанат, любитель. Короче, тушь, я так понимаю, что она ее очень ждет. И, конечно же, вот это вот продукт. Мой один из самых любимых в Сыворотка с витамином С. В общем, Аленка, ну, как бы она меня просто давно узнает, хорошо доверяет и... Последний фактор для нее это очень недорого. То есть для нее там 160 гривен как бы продукт. 450 гривен крем. О, это дорого, как бы, это серьезно. А, так, 160. В общем, короче говоря, вот эти с витамином С4 баночки. Знаменитые, хорошие Вот они уходят к ней Упаковочка, раз видите, 4 разных флакона В принципе, цена, вот у нас по рефлейерским меркам Это дорогой продукт Почему дорогой? Потому что здесь 4 упаковки То есть каждый флакон надо оплачивать отдельно Ну и поэтому как бы, цена типа растет из-за этого Когда мы один флакон берем Мы его один раз пшикаем вот здесь две среды, порошок и жидкость, смешиваются. Мы начинаем, значит, использовать этот продукт. И его срок годности сразу сокращается до 7 дней. Через 7 дней все, что внутри, уже дезактивировано, не имеет никакого смысла. Следующие 7 дней, как бы следующие, следующие и следующие. Можно сделать перерывы. Один, одним помазалось, все осветлило отлично. Следующим через полгода. То есть все равно как. Но работает это именно 7 дней. Я пользовалась в этом одном флаконе, когда ты пользуешься 7 дней, очень много сыворотки тебе хватит и на лицо и на декольте и на руки утром и вечером то есть ее очень много ну такая с запасом знаете то есть ее много и она классно работает вот а второй третий флакон вот уже по желанию и так далее в общем я очень рада что она взяла потому что она еще такой любитель косметики, вот она любит вот, как я и она мне обязательно скажет свой отзыв, и вот как-то такой достоверный, да, и я буду знать. И вчера, в последний момент, когда я делаю заказ, я опять с этой девочкой, дочкой, ну, мы же в соседних домах, встречались, там, пили кофе в соседнем кафе, и она мне что-то, мы про кожу стали говорить, она, ой, этот крем для век, мне надо еще крем для век, боже, он такой дорогой, или у меня крем заканчивается, она сказала, он такой дорогой. И я говорю, ну, да главное, что ты обязательно Он потому что она молодая, я ей говорю, ты главное вообще все время машь. И все дело как правильно, утром и вечером у тебя очень сильно старение будет замедляться. Сейчас ты очень красивая, но надо понимать, что это не навсегда. И мы что-то об этом говорили, и она говорит, вот крем, крем, мне нужен крем, блин, он такой дорогой, там 4 или 5 тысяч, я такая, ну, у каждого свои причуды. В общем, она, вот Арифлэм я не хочу, вот я хочу то, то, то, что-то там имена какие-то кидает мне. Я говорю, ну да, да, хорошо, хорошо. А потом что-то через полчаса мы вышли прогуляться, она идет, слушай, говорит, я вот так подумала, может мне Арифлэм лучше все-таки взять? Я говорю, как хочешь. Я говорю, ну попробуй. Не столько у тебя прям опыта-опыта, да, в косметике. Попробуй, как бы не понравится, не будешь брать никогда. И, короче, крем для век, которого у нее нету в косметичке, я взяла ей Oriflame. Вот такой у меня получился заказ для их семьи. Это крем из серии Novage, коллекция для самой молодой кожи девочки 23 года так что я надеюсь что с возрастом все будет нормально а текстура конечно это все равно индивидуально то есть невозможно понять как она будет человеку до того как он начнет сам пользоваться да? будет ли она ему жирная не жирная, впитывается не впитывается пленка не пленка и так далее то есть тут только методом тыка но это зависит не от oriflame а и от ну как бы любая фирма вот никто ничего гарантии не даст здесь вот этот шарик я честно говоря не очень люблю вот этот аппликатор зато считается дополнительно какой-то массажик и прохладный он обычно шарик Воздух всегда немножко более прохладный, чем температура тела. И получается такой вот легкий массажный вариант. Плюс здесь вот такая, конечно, как обычно в Новый Эйч, большая инструкция. Короче, я очень довольна. У меня заказ на 108 баллов получился. Всего у меня получилось 202 балла, ну потому что Таня не умеет считать. И ничего страшного в этом нет. Все, дорогие мои, я рада, что вы посмотрели это видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всего хорошего. Пока.